Куда лучше распределять бюджеты на видеоконтент? Ответ есть. Эксперты цифровой индустрии рассказали, как растет аудитория российских площадок и как изменилось распределение мобильного трафика и среди самых крупных соцсетей и мессенджеров. Лидерами стали YouTube, ВКонтакте, TikTok и Telegram. YouTube лидирует, на его долю приходится 18% трафика мобильных операторов. ВКонтакте показал рост больше, чем на треть и взял на себя около 10% трафика. Хотя с корректным переносом видео из YouTube ВКонтакте так до сих пор и не разобрался. TikTok показывает спад. Если в дворе и в феврале этого года у него было больше 12 трафика, то сейчас этот показатель упал до 10. Тут понятно почему. Да и роль таймкиллера у TikTok уже отбирает YouTube шортс-видео со своей бесконечной подгружаемой лентой. Если бы она еще и генерировалась бы под предпочтение, все-таки механизм рекомендаций TikTok получше работает. Telegram. Увеличил долю мобильного трафика больше чем в два раза. Теперь на него приходится около 6%. WhatsApp стабильный, на него по-прежнему приходится около 2% мобильного трафика. У мобильных приложений проанализировали 5 миллионов установок для iOS Android. Почти по всем показателям лидируют приложения фото и видеоконтента. Анализировались показатели удержания, доля заплативших, доля заплативших впервые и конверсии. Самые высокие показатели удержания на первый день после установки у приложений, связанных с фото и видеоконтентом – 55%, а также с нетворкингом – 54%. На седьмой день лидируют эти же категории, но показатели падают до 39 и 36%. По самому высокому показателю доли заплативших снова лидируют приложения с фото и видеоконтентом – 22% и нетворкинг – 19%. На последнем месте оказались приложения про бизнес 2,4 и продуктивность 12 сотых. По показателям конверсии та же картина в лидерах фото и видео 39 и нетворкинг 35. А на последних местах приложения связаны с бизнесом 0,0 и продуктивностью 0,0. Как видим, развлечения лидируют, бизнес-приложения отстают. Но давайте не будем забывать, что тематика развлечений лидирует из-за значительной доли тинейджеров. Тут данные могут разыграть и новыми гранями. Так что все нужно анализировать, а не принимать слепо на веру. Не знаете, как это делать? Подписывайтесь на канал и учитесь делать бесплатно. Задавайте вопросы в комментариях. До встречи!